Вот на таком общественном транспорте чиновники предлагают ездить нам. А на таких шикарных авто ездят сами. Вы наверняка с удовольствием бы пересели из старого автобуса, который порой по полчаса не дождаться, на комфортабельный автомобиль премиум-класса. Но откуда обычному жителю Ленобласти взять на это деньги, если реальные доходы с каждым годом только падают? Ответ нам подсказали единороссы из Ленобласти. Они, не имея никаких талантов, разъезжают на новеньких Мерседесах, на которые не потратили ни копейки из своего кармана. Делимся секретом, как обеспечить себе шикарные условия труда и жизнь, как в раю. В этой руке у меня нормативы, которые запрещают законодательному собранию Ленобласти арендовать для себя автомобили стоимостью дороже 1000 рублей в час и с двигателем мощнее 200 лошадиных сил. А в этой руке контракты, где этот самый ЗАГС арендует для себя авто, которые эти нормативы нарушают. Вот такой шикарный Mercedes-Benz арендован для нескольких депутатов ЗАГСа. Ездить на нем одно наслаждение. И, конечно же, стоимость выше той, которую могут себе позволить тратить на это депутаты. Как бы им ни хотелось. Закон есть закон. Но вот главе комиссии по этике и чиновнику с 30-летним стажем Вадиму Густаву явно все равно. В контракте так и написано, что на этом респектабельном Мерседесе будут ездить члены комиссии по этике. Но не нужно думать, что один Густав наплевал на закон. Другой единорос Сергей Бибенин, председатель законодательного собрания Ленобласти, пошел на повышение. Когда заключался трехлетний контракт, за ним был закреплен такой же Mercedes-Benz, но вскоре машину сменили на более роскошную Audi A8L. Двигатель мощностью аж 435 лошадиных сил разгоняется до 100 километров всего за 4,5 секунды, а максимальная скорость заоблачная – 250 км в час. Стоила такая Audi на момент покупки 3,5 миллиона рублей. Сами депутаты купить себе такое авто за счет бюджета не могут, вот и арендуют, правда, с нарушением нормативов. Но ведь личный комфорт для председателя ЗАГСа превыше всего. Не отстают от Бибенина и его заместители. Единоросы Пустотины и Пулиевский катаются на Volkswagen Touareg, которые по закону арендовать также не имеют права. С такими вот нарушениями ЗАГС арендует авто с 2018 года и потратил на это уже 212 миллионов рублей. По тому же принципу заключены, например, контракты управления правительства Ленобласти на перевозку депутатов Госдумы. Но ну а кто самый важный человек для депутатов? Конечно же, глава избирательной комиссии. Поэтому для него и его сотрудников арендует авто представительского и бизнес-класса в обход нормативов. Такой вот банкет на деньги налогоплательщиков. Мы подали жалобу в прокуратуру и комитет государственного финансового контроля Ленобласти. Как говорил Медведев, если хочется кататься на люксовых авто, идите в бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю. Интересно, как на все это смотрит главный единоросс области, губернатор Дрозденко, с учетом того, что на последней прямой линии жители постоянно жаловались ему на проблемы с транспортом. А у нас в Гатчине вечером проблемно добраться до дома. Из деревни Новолесино. О, Питер авто. Угу, а, выполняет свои обязанности. 1 числа на 21.30 автобуса не было, я на такси ехал. 8 -го. Являюсь я жителем Ломановского района Ленинградской области. Так. И по месту моего проживания существует только один единственный маршрут, на котором можно добраться домой. А, транспортный маршрут, автобус 454. И в последнее время ходит огромное количество слухов, что этот автобус... 1 января перестанет существовать. Так вот, уважаемые жители Ленобласти, пока вы чаш ждете свой автобус на остановке или ваш единственный маршрут закрывают, знайте, где там Чит с ветерком, депутат-единорос на арендованным за бюджетные деньги Мерседесе. Но есть и хорошие новости. В этом году в Ленобласти пройдут выборы губернатора а уже через год депутатов законодательного собрания. У нас есть отличная возможность отправить этих жуликов на заслуженный отдых. Ведь как было бы хорошо, если бы Дрозденко, Густав, Бибенин и им подобные перестали паразитировать на бюджете. На сэкономленные деньги можно купить комфортабельные автобусы, на которые пересядут жители Ленобласти. Но ну а чиновники, которые проворовались, пересядут на то, что заслужили. Регистрируйтесь на сайте умного голосования, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем так, что единоросы вылетят из Ленобласти со скоростью, до которых разгоняются их любимые мерседесы.